Добрый день. В этом видео я объясню условия и способ решения задачки диагональное разрезание. Эта задача будет предложена на конкурсе выход ЕС, который пройдет 3 февраля. В чем же условие? У нас есть сетка, в которой уже написаны некоторые буквы. Надо в некоторых клетках провести диагонали, например, вот в этой клетке мы провели одну диагональ, в этой клетке мы провели одну диагональ. Так, чтобы. Эти диагонали в целом образовали несколько разрезов, которые делят сетку на части. И в каждой части каждая буква должна встречаться по одному разу. В данном случае буквы В, И, Х, О и Д. При этом по одной клетке две диагонали проводить нельзя. Можно проводить только одну диагональ. Как же решать задачу? Ну Давайте рассмотрим пример более подробно. Вот, например, две буквы И должны быть разделены, они должны быть находиться в разных частях. Как можно пройти диагонали, чтобы разделить эти две буквы? Только таким вот образом. В этой клетке диагональ вот такую, и в клетке такую же диагональ. Что дальше? Дальше вот этот, вот этот разрез должен куда-то продолжаться. В эту сторону, пожалуйста, не может, здесь буковка В пересечется. В эту сторону тоже продолжается не может, потому что в этом случае отрезался кусок, в котором есть только две буквы, не все. Значит, Разделы должны продолжаться в эту сторону. Теперь можно заметить, что вот у нас часть продолжается. Вот здесь, здесь И, здесь, здесь буква В. Следующая буква В не может быть в этой же части. То есть надо вот эту букву В от вот этих букв В отделить. Как можно отделить? Как мы сказали, вот так диагональ провести нельзя. То есть Здесь -то вообще буква О не снится. Значит, можно провести диагональ только таким образом. Опять же, этот разрез должен продолжаться куда-то. Куда он может продолжаться? Сюда нельзя, сюда нельзя, потому что две диагонали в одной клетке провести нельзя, значит только сюда. И он должен продолжаться дальше. Опять же, в эту сторону нельзя, в эту сторону нельзя, опять продолжаем его только единственным образом. Теперь мы можем понять, что этот разрез тоже продолжается единственным образом, только в, только в эту сторону. И дальше опять U и H пересечь нельзя, мы его продолжаем еще дальше. Можно снова вернуться к, к этому разрезу. Он тоже должен продолжаться. Через букву Х проходить нельзя. Пересекаться с другой диагонали нельзя. Значит, он продолжается только в эту сторону. Снова вернемся к первому разрезу. Куда его продолжить? В эту сторону, понятное дело, что нельзя. В эту сторону, если мы продолжим, то у нас останется часть, которая только И и О. Явно недостаточно букв. Значит, единственный способ продолжить его сюда. Дальше опять же. Если продолжить так, то в этой части будет В, И, Х и О, но нет буквы Д, значит придется продолжить в эту сторону. Из этой клетки продолжить разрез сюда уже прямо нельзя, потому что он пересечется, значит он отражает только в эту сторону. Ну а отсюда он пройдет в эту клетку, и теперь у нас образовалась часть, в которой все пять букв по одному разу. Стоит закончить и второй разрез тоже. Понятно, что через букву О пройти он не может, в эту сторону пойти не можешь, чтобы не пересечься, поэтому идет только в эту сторону. Ну и здесь, чтобы не разрезать букву «ы», мы ее проводим таким образом. То есть у нас получилось три части. Вот одна часть, в которой все пять букв. Вот вторая часть здесь, внизу пять букв. И вот такая часть, которая извилистая, но в ней опять же встречаются все пять букв по одному разу. Вот задача решена. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете способ решения других задач предстоящего конкурса.